Сегодня вы узнаете про самую громкую птицу в мире. Птицу, которая кричит громче турбины самолета на старте. Знакомьтесь, это одноусый звонарь. Ученые обнаружили, что самцы этого вида издают звук в 125 дБ. Внешность одноусого звонаря не менее оригинальна, чем его голосовые способности. Солба самца свисает мясистый отросток, редко покрытый перьями. Это и есть ус, из-за которого этот вид получил свое название. Одноусы из обитают в южной а... В целом это нередкий вид, однако его ареал обитания небольшой. Ученые обнаружили, что самые громкие фразы своей так называемой песни. Самцы воспроизводят при появлении самки, и тут одноусый звонарь раскрывается во всю свою мощь, до 125 дБ, прямо в лицо потенциальной подруги. От такой звуковой атаки те в прямом смысле отпрыгивают, но не улетают далеко, оценивая способности самца. Возможно, ученым стоит задуматься. Как самки-звонари выдерживают такую звуковую атаку без повреждения слуха и травм?